Самое главное это настрой, настрой матч, настрой каждый эпизод, каждый эпизод. Не получилось, надо дорабатывать. И подсказ постоянно вы должны подсказывать друг другу. Одна команда. Все, все заключают за счет, все за результат. А нету, нету этой футболки, да видишь, не кассу. В архив. нет. <свят> а, Отобрали мячики, если нет возможности быстро провести контратап с ударом. Погадали, через пасек доводим там. Если вы отобрали мяч тут же экономик с компрессингом, разворачивайтесь и в дом и И самое главное, подсказывайте друг другу, вы на поле рядом, вам будет проще много. Надо... Так, что нам надо, потихоньку давайте уползать. Давай играй, поднимайся, поднимайся <пот》> линия защиты, поднимайся! Ярик Ярик, давай Нападение, слышишь, Ярик? Нападение. Подожди, подожди, Жень, Жень, подожди Реф защиту Подъед, подъед, держи, подъед Первый! Вот, квощами! Вышли! Давай, давай, давай, давай Первую играй, первую! Пора еще стартуй, пора еще стартуй не уторачивайся спиной! Подайся! Подайся! Подайся! Подайся! Они, Он, в принципе, Подайся! Подайся! Подайся! Подайся! Подайся! Подайся! Подайся! Угу видел, да? uh -huh. uh -huh. Давай, пацаны, давай, давай Давай, давай Давай, давай Первый тайм съемка была? Там половина тайма, ну а? Не с самого начала Так там на трассе, блин, это вообще пипец Произошел Там Короче, я, оказывается... там типа мы не пропустили Там что-то 18 давай, минут пацаны, Давай, давай, давай Ага, там навязать, давай, давай Лианя, сходи, сходи! сходи. А можешь подняться? Пошел, друзья! Да да сюда, надо я, Руки, руки, ребята! Руки, убирайте! Понять! Понять! Понять! Понять! 0 Но так как ты его не записал, так что 0-0. Ну что такая Но у нас в сайт уже не будет. Это уже другая беда там. Я, я подряд уже Кто-то вспомнил, полом, кто-то... И вы... Опыт весь опыт. Нет, более-менее неплохо, блядь. Просто некоторые, блядь, в некоторые моменты, блядь, прямо выпадают. Кто-то, блядь, потерялся, кто-то, блядь, с потерянными глазами смотрит на происходящее, блядь. Кто-то не ждет того, что блядь, надо ждать. Самое важное, ребята, езжайте вовремя. Сегодня два защиты не концентральных. Не было остаток. Ну, двигаемся дальше, дальше. Забываем о том, а, да. Может, я там что-то что пятку не убью? Еще что-то два волоса. Там, по-моему, он убегал с нашим. Но надо прибывать. Okay. Okay. Их... Нет, с первого тайма. Счет 1-0 в пользу команды Шорзвезда 2006. Бля, 40 минут нахуй мячик жарит просто, блядь. И по епе не идет. Видите, нах... Бежали, бежали, бежали, блядь. Все заебались, сел, дали. Чуть подержали, лайк, джали. Просто поняли. Нету, блядь, меняется, не меньше, блядь. Это я бы так отпраздновал, если бы забил. Просто вот стоит, блядь. Давай, я тебя сейчас я Он сюда... Эт, в чем стоит? <рес> здесь стоит. Ты стоишь, здесь да, этот... Ты сюда оттрыгни, нахуй за, мил, за <рес> ним <рес> поставил. Раз, блядь, не на Они меня. Попробуем? Андрюха, Ваня, да. Попробуем, все, сейчас на <рес> Рустам, ты слава. Право? Да, право. На,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 все играйте до конца, темяй с ножки падает, Ну что ты? А я пойду, На поле, лев, Матч окончен, счет 3-1, победила команда ФК «Шорзида» 2006. Слава, ты что, как едешь? Я все. Бля, ты бы голову поднял бы. Я, под, я поднял на голос. думаю, мы бля, блять в раз посмотрел, вроде близко. А и да, как я да. даю тебе блять наказ, чтобы ты а выносил. Да. А вы понимаете, блять, это не хуй, а не близко было углом глаза, не так смотрится, как прямо. Два в один, в один были, блять. я, так, я бля. не проебал ни одного один наху. Давай ни. нахуй не пизди мне, блядь. Один в один mm -hmm. не проебался, он не убегал от меня, он не не убегал, не убегал. Я покинул хули, да, побежал вверх. Нет, не меня, да, будался. А, мне ну А, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, и еще бы забил, конечно, и вообще бы шикарно. Блять, ну Пасел, блять, и удар еще, бат он тут положил, охуенно со двумя стави. Не, ну наш мяч ушел. Со а что, блять, тут же полукубка турнира конечно. должен быть. Блять, ну, на это да, реально красота какая. Я дал, забил муху, пса.